Всем привет Пришла еще посылочка с Китая Заказывал Заказывал Декс Переходник Для Галактики Вот как всегда Любрин Всякие штуки присылает Короче, вот такой переходник 9 в одном адаптер. Коробочка немного помятая, но надеюсь, будет все нормально. Здесь получается у нас будет HDMI, VGA, интернет USB-C, ну, картридер для флешек и порт 3.0 USB. Их должно быть здесь где-то 4. Сейчас посмотрим. Перед этим у меня есть видео, ссылка будет тоже на, на экране, смотрите, где я заказывал переходник USB-C HDMI. Там идет, как раз я уже пробовал, тестировал и показывал, включение DEX режима на Галактике. Вот такой переходник. Инструкции... Так. так, с виду все нормально. Вот здесь, здесь получается у нас картридер на микро, на ТФ. вот эти с переходником, которые идет на VGA обычный монитор, HDMI, интернет и 3, 3 USB 3.0 да, вот 3 USB 3.0 и плюс, и плюс еще один Type-C для зарядки то есть вот этот будет вот этот будет втыкаться в телефон сюда можно заряжать подключаться короче, буду пробовать тестировать сейчас пойду найду монитор и попробуем Итак, нашел монитор, вот, получается, присоединил зарядку, идет зарядка через Type-C, подключил vga кабель и подключил мышку и клавиатуру. Еще одно гнездо свободное, можно сюда либо флешку вставить, либо какой-нибудь жесткий диск. Ну, если есть наушники, эти, не наушники, а колонки USB-шные, их тоже можно сюда подсоединить так, что еще монитор. монитор, не знаю почему если у вас есть возможные комментарии, пишите я не знаю почему, не на весь экран может из-за того, что через VGA идет ну, монитор подключен, но через HDMI у меня нет просто HDMI кабеля сейчас, чтобы попробовать как оно работает, плюс этот монитор не поддерживает HDMI вот, э, трансляция идет как бы DeX включился все показывает э, все те же программы, что у меня на телефоне это обычный полноценный DeX интернет, интернет сейчас посмотрю. смотрю интернет нужно включить на телефоне чтобы был Так, э, если включать если, если вот, видите, интернет если включать можно... Вот, сейчас Wi-Fi подгрузился. Так, видео. Вот, например, видео. Любой фильм идет трансляция через этот. Звук идет с телефона. Потому что нет колонок. Так, максимальный звук. И все. Ну, как бы обычный фильм, обычное все, все, все то же самое, что на телефоне, все можно и на этот, и на компьютер здесь показывается. Все, в принципе, ссылка, ссылка на товар будет под видео. Если что, переходите, смотрите. Все, всем спасибо, пока.